Всем привет! Видимо, эти курицы решили пойти по стопам доктора Лектора. Помните, я вам рассказывал про новый телескоп Джеймс Веб? Уже начали появляться его снимки по сравнению с Хаблом. Даже среди животных есть те, кто не любит фотографироваться. Кажется, это самая ленивая рыбалка, которая только может быть. Пиши в комментариях, кто по-твоему мог спрятаться за этим зеркалом? Не обязательно ходить в спортзал, если у тебя дома есть персональный тренер.